В повестке дня. Первый вопрос о результатах комплексной проверки деятельности избирательных комиссий Саратовской области по подготовке и проведению выборов. Ну В повестке написано в единый день голосования 10 сентября. На самом деле, я бы сказала, зала шире проверка по итогам двух кампаний. Мы еще по итогам прошлой кампании у нас оставались там вопросы и... С того самого времени мы анализировали ситуацию, и вот сегодня мои коллеги по, по, уже по итогам заключительной поездки в регион доложат вам наши выводы и предложения. У нас в режиме видеоконференции, а, прошу включить а, а, Саратовскую область, а, пред, да, будет присутствовать Павел Геннадьевич Тачинкин, председатель избирательной комиссии Саратовской области, а я, да, пожалуйста, включите Саратовскую область. А я при, э, пока э, приглашаю, так прошу Александра Юрьевича Кирнева, который возглавлял эту нашу комиссию, выезжал в регион. Да, ему даю слово. Будьте добры, начинайте. Надеюсь, у нас технически все нормально, да? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр. Действительно, как вы правильно заметили, ситуация в Саратовской области... В избирательной комиссии Саратовской области находилась под контролем Центральной избирательной комиссии с прошлого года. В период с 4 по 6 октября 2017 года была осуществлена командировка в Саратовскую область. В составе командированных был я, руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Сергей Андреевич Даниленко и ряд сотрудников аппарата ЦИК. Задачей была проверка деятельности избирательной комиссии Саратской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования, изучение обстоятельств, связанных с жалобами и обращениями, которые поступили в ЦИК по итогам единого дня голосования и сведений, содержащихся в некоторых публикациях, в том числе в публикации новой газеты «Каип кустах». Я э Вместе с коллегами подготовил подробный отчет по результатам командировки. Он представлен вам. Если позволите, сегодня остановлюсь только на некоторых моментах, самых важных, на мой взгляд, с точки зрения присутствия в публичном пространстве. В частности, хотел бы остановиться на том, что частичная информация, изложенная в публикации в «Новой газете», подтвердилось Это касается фактов выноса из помещения избирательных комиссий, избирательных бюллетеней для голосования и отсутствия сведений об этом в итоговых протоколах ряда участковых избирательных комиссий. Центральная избирательная комиссия получила по этому поводу многочисленное обращение граждан, их было не менее 17. Большое количество обращений получила избирательная комиссия Саратовской области. Мы переадресовали наши обращения тоже в Саратовскую область. Однако все они были рассмотрены формально. Заявители в своих обращениях утверждали, что идентичность данных в строке 5, число избирательных бюллетеней, выданных избирателей в помещении для голосования в день голосования и данных в строке 9, число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования свидетельствует о фальсификации результатов голосования на этих избирательных участках. Избирательной комиссии Саратовской области заявителям были даны буквально следующие ответы. Поскольку по представленным вами в избирательную комиссию ксерокопиям избирательного бюллетеня сделать вывод о подлинности бюллетеня невозможно, рассмотреть по существу ваше заявление не представляется возможным. Соответственно, конфликт исчерпан не был. Мы считаем, что данная реакция избирательной комиссии в Саратовской области не соответствовала вызовам в результате в настоящее время в следственное управление следственного комитета российской федерации подано 6 заявлений с требованием возбудить уголовное дело по фактам фальсификации избирательных документов 12 граждан под заявления в суд с требованием обязать избирательную комиссию в саратовской области произвести пересчет голосов на радио избирательных участков соответственно необходимо констатировать что вышеизложенное свидетельствует о низком уровне подготовки членов участковых избирательных комиссий о слабой методической организационной работе территориальных избирательных комиссий организующих их работу избирательной комиссии саратовской области а также о слабом контроле за ходом избирательного процесса со стороны избирательной комиссии Саратовской области еще один факт, который имел большой общественный резонанс, факт принятия избирательной комиссии Саратской области, постановление о мерах по организации деятельности отдельных избирательных комиссий Саратовской области, результатом которого стало освобождение от должностей представителей 10 территориальных избирательных комиссий. Здесь обращает на себя внимание факт отсутствия должного информирования избирательной комиссии Саратовской области при принятии столь значимого решения избирателей, политических партий иных участников избирательного процесса о причинах такого решения, о причинах увольнения руководителей и о недостатках их в работе. В открытом публичном пространстве отсутствовала информация о том, что данное решение было коллегиальным, было принято открытым голосованием в полном соответствии с действующим законодательством, что причины принятия данного решения вели значительные претензии к работе указанных руководителей по организационному и методическому обеспечению деятельности избирательных комиссий. Несвоевременное выполнение решений и указаний избирательной комиссии Саратовской области, в первую очередь при организации голосования 10 сентября 2017 года, Значительные задержки ввода данных о результатах голосования в систему ГАЗ-выбора по ряду избирательных участков. Все это дало возможность, вот такой низкий уровень публичного освещения данного решения, дало возможность поставить данное решение под сомнение, дало возможность публично критиковать это решение и нанесло ущерб авторитету Саратовской комиссии. По результатам встречи совещаний с представителями политических партий, которые проходили в период нашего пребывания в Саратове, нами было установлено, что регулярная системная работа с представителями общественности, с участниками избирательного процесса, представителями средств массовой информации, избирательной комиссии Саратовской области не осуществляется. Диалога, по сути, нет, желания общаться тоже. В целом, сложилось впечатление, что работа избирательной комиссии Саратовской области не соответствует требованиям сегодняшнего дня. По сути, проблемы, которые возникают, вызовы, которые возникают, они не решаются, на их месте создаются новые проблемы. Вот, собственно, основное, что я хотел доложить. Да, спасибо, Александр Юрьевич. Я, я не знаю, кто... Сначала Сергей Андреевич, он на руководитель аппарата да, ездил, а Андреевич потом как куратор завершил. Да, пожалуйста, Сергей Андреевич. Да, я хотел буквально несколько, может быть, слов сказать, что в том числе вот, публикации, которые послужили, может быть, ну, толчком для поездки в Саратовскую область, связанной с... Наряду с обращением. Да, наряду, естественно, с обращением, я говорю, не, не причиной, а толчок, а, в котором говорилось и ставились под сомнение вот, работа, связанная с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это было, конечно, не совсем приятно, в том плане, что мы знаем, что комплексы Каибы пользуются таким доверием избирателей, и избирательные объединения, политические партии всегда просят там, кандидаты как можно больше Каибов направлять в регионы. И, конечно, поставить под сомнение результативность работы Каибов, как показалось, реакция комиссии должна была быть очень быстрой, оперативной, Но, к сожалению, только вот в связи с нашим приездом и по инициативе э, именно Александра Юрьевича была проведена такая достаточно серьезная работа в комиссии на тот момент уже в момент приезда, когда, ну скажем так, сделали проигрыш варианта работы с КАИБом, дали возможность представителям оппозиции, заявителям попробовать вмешаться в работу КАИба как-то деструк деструктивно увидели, что никакими способами работу КАИБа невозможно дезорганизовать, что он выдает реальный результат. То есть, конечно, это, эту работу хотелось, чтобы комиссия проводила заранее и не создавалось вот такое общественное мнение, не нагнеталось некие такие истерические настроения, которые пытались создать некоторые политические партии и некоторые кандидаты вокруг КАИБов и вот реакцию хотелось, чтобы комиссия делала более такую решительную, быструю ну и в том числе допустим, хотелось бы отметить, что в день голосования, в единый день голосования когда проходили выборы были факты опять-таки попытки попытки фальсификации документов по одному из избирательных участков, где применялся КАИП. И только благодаря действиям в тот момент находящегося там куратора, члена Центральной избирательной комиссии Лопатина Антона Игоревича, это была, в общем-то, быстрая реакция комиссии предопределена. А с другой, была предопределена, и фальсификации не было, и были отменены результаты по данному избирательному участку. Но в целом хотелось бы, конечно, сказать, что решение комиссии по освобождению ряда председателей территориальных избирательных комиссий, рекомендации по рассмотрению дальнейшего участия в работе участковых избирательных комиссий ряда председателей этих комиссий. Оно абсолютно, с нашей точки зрения, справедливое, оно правильное, потому что там есть основания, но действительно формулировки должны были быть очень более подробными, описывающими, разъясняющими, что же, собственно, произошло и в чем недоработка этих территориальных избирательных комиссий. О том, что организационно-методическая работа очень слабая территориальных комиссий, это было ясно, потому что по этой акции, так называемый вот этот вот выноса, да, так скажем, бюллетеней, комиссии должны были реагировать, с моей точки зрения, мгновенно, быстро, адекватно, давать соответствующее разъяснение, а не загонять ситуацию до публикаций, до выезда туда Центральной избирательной комиссии, в то время как по этим избирательным участкам нет ни одной, ни одной другой жалобы, кроме вот этого, так скажем, выноса бюллетеней, Присутствовали наблюдатели, присутствовали средства массовой информации, выданы копии протоколов, все копии соответствуют тем сведениям, которые заведены в систему газвыборы, и только вот этот вот, ну, скажем, недоработка, небольшая недоработка участковых избирательных комиссий и плохая методическая работа в этом плане территориальных комиссий, она, конечно же, вот создала такую нервозную обстановку. Поэтому нужно над этим работать. Спасибо. Пожалуйста, Антон Игорь. Спасибо, Луксанна. Александр Юрьевич, я правильно понимаю, что вот эти 17 обращений, это 17 обращений представителей политической партии Яблоко, которые организовали флешмоб во время выборов. И каждый из них из этих 17 вынес по бюллетеню с каждого участка. Это об этом речь идет или о чем 17 еще? обращений поступили в Центральную избирательную комиссию, да, организовало ее региональное отделение «Яблоко» вместе с другими общественными организациями, насколько я понимаю, там еще принимал участие «Голос» во всей этой акции. А в целом нам были заявлены цифры, что 37 участков, с которых были вынесены бюллетени по одному или по два бюллетени с каждого. Спасибо. Ну, я с Плагинавичем разговаривал на эту тему. Он сказал, что многократно на многократные совещания и рабочие встречи, которые Саратовская избирательная комиссия проводила, приглашали представители политической партии Яблоко, насколько я знаю, практически ни на одну из них Яблоко так и не появлялось. Ну ладно, я на самом деле не об этом хотел сказать. Что касается 10 территориальных избирательных комиссий, действительно, случай уникальный, потому что то внимание, которое было уделено Саратовской избирательной комиссии и деятельности Саратовской избирательной комиссии в эти выборы, на мой взгляд, тоже имеет большой резонанс. В том числе и мы, члены Центральной избирательной комиссии, многократно рассматривали те обращения и жалобы и публично, и давали комментарии в средства массовой информации. На мой взгляд, то, что сделано по итогам кампании, именно кадровые решения по поводу ТИКов, по поводу УИКов, на мой взгляд, Саратовская избирательная комиссия действительно эти итоги подвела правильно, может быть, где-то жестко, но справедливо. Если у председателей территориальных избирательных комиссий этих 10 есть какие-то сомнения, что такие решения были приняты, но проблем нет, я готов, я уверен, что мои коллеги-члены странной избирательной комиссии меня поддержат, готовы детально разобрать, кто что делал и почему такие решения были приняты. Согласен э, с тем заявлением, которое Александр Юрьевич сказал, по поводу того, что действительно та работа, которая шла во время подготовки к этой избирательной кампании, была проведена, наверное, недостаточно. Потому что ну, считаю, что э, большинство этих обращений и жалоб связаны с, э, даже не нарушением избирательного законодательства, а именно с организационной э, работой, с тем порядком, который должен был в соответствии с законодательством, был соблюден. Вот. Что касается политических партий, да, регион непростой, да. Несколько политических партий, они там в регионе достаточно активно позиционируют, имеют активную гражданскую позицию, и считаю, что действительно следует признать, что деятельности работа с политическими партиями была организована недостаточным образом, потому что в коммуникациях, в диалоге можно было всегда найти какое-то компромиссное решение, которое, возможно, тот резонанс, который у нас есть, ну, собственно говоря, если и не свел, на нет, то по крайней мере был какой-то достигнут компромисс. Вот. средства массовой информации согласен с тем, что те средства массовой информации, которые есть в Саратовской области, большинство из них моментально обращали внимание на ход избирательной кампании, на обращение на заявителей, которые говорили о том, что возможно нарушение избирательного законодательства, и действительно избирательная комиссия не всегда оперативно и не всегда внятно реагировала на эти заявления. Вот, ну, э, в общем-то, то, что хотел сказать. Спасибо. Антон Игоревич, вы не помните, у нас по Саратову, или кто скажет, сколько вообще сложностей там было обращение? 86, 6. около 90. Хорошо. да? У меня, Антон Игоревич, в любом случае, будет вам как куратору потом просьба, там поступило письмо, я внимательно почитала от тоже там некоторых освобожденных председателей ТИКа, да, чтобы потом все-таки, да, индивидуально там... С ними встретиться, услышать все доводы тоже, потому что я тоже поддерживаю это решение, которое было принято Саратовской областной комиссией. Да, оно было принято по итогам. Да. Да, а, да. Вопросы есть, Просто вопросы, вопросы связанные том, что, с организацией. Да. Вопросы у нас то, не подлежит сомнению правильность нет, принятых решений. Сомнения, а у нас нет, есть да. претензии к тому, как это было оформлено, как это было сделано, не до, скажем, лю... Ну, скажем, юридически плохо обосновано, недостаточно не обосновано, конечно, основная претензия. То, что, то да. Дело все в том, что вся система избирательных комиссий, орган коллегиальный, и все решения, которые избирательная система принимает, мы здесь, ТИКИ, УИКИ, это все равно коллегиальные решения. И те решения, которые приняты, было принято не конкретно там Пал Геннадьевичем или там Лопатиным. Хорошо, ваши там. выводы какие? Антон игорьевич я вот вы сейчас это сказали. Выводы, что это. готов расписаться под каждым увольнением всех десяти территориальных избирательных комиссий. А... Что это решение было абсолютно правильным. Так, хорошо. Значит, у нас основная, если судя по, мы не подвергаем итоги э, выборов э, в Саратовской области, исходя из того, что многие участковые территориальные комиссии на территории области сработали хорошо, нет жалоб, там минимальное количество. У нас была бы самая большая претензия к городу Саратова. Саратову и обоснованная претензия. И э, основная претензия наших к областной избирательной комиссии, это то, что э, потеряла полный контроль и руководство за теми избирательными процессами в день голосования, которые проходили. То есть, когда за спиной областной избирательной комиссии э, были серьезные попытки, которые фактически удалось на определенном этапе предотвратить с помощью а, а, ранее действующего губернатора и же кандидата в губернаторе, который и, и по уполномочен по правам человека, общественной палата, да, да наблюдается ли, вот Антон Игоревич принимал в этом участие, то есть, к сожалению, роль самой комиссии оказалась минимальной, вот это, то есть, э, организационные, э, я бы сказала, Потери организационные, недостаточные, скажем, ну я бы, не знаю, хочу помягче сказать. Да, давайте, да, лучше Павел Геннадьевич, да, пусть Павел Геннадьевич сам, да, как говорится, ему слово. Павел пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемая Алла Санна, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии. Ну, к тому, что было сказано вот только что коллегами, членами Центральной избирательной комиссии Сергеем Андреевичем Даниленко, я должен сказать буквально следующее. Я в составе областной избирательной комиссии работаю больше 22 лет. Значит, те недочеты и те моменты, которые были освещены коллегами Центральной избирательной комиссии, я не буду ставить под сомнение в части того, что где-то мы не доработали, где-то мы не доглядели, но должен отметить следующее. Вот эта избирательная кампания, которая прошла у нас на территории области, она отличается от предшествующей, в три раза меньше жалоб у нас поступило. Что касается выноса вот этих вот бюллетеней, да, может на самом деле мы не так правильно отреагировали в свое время, что дало возможность вот этим вот публикациям, в том числе и в новой газете. Но я справедливости ради должен отметить, что регион у нас, как вы все знаете, непростой. Средства массовой информации у нас сильно политизированы, и фейковые вот эти вот вещи, которые происходят постоянно по любому нашему действию, они, скорее всего, и сыграли, вот тот, сыграли на тот информационный фон, который мы получили по результатам этой избирательной кампании Значит, за то время пока я работал в составе центральной составе избирательной комиссии Саратовской области в качестве секретаря члена комиссии, председателя комиссии мне краснеть не за что поэтому я учитывая все вот эти вот моменты и с учетом тех задач, которые стоят перед избирательной комиссией Саратовской области сегодня буквально вот за час до заседания Центральной избирательной комиссии, у нас состоялось заседание избирательной комиссии области, на котором было рассмотрено мое заявление о сложении полномочий с должности председателя. Я бы, пользуясь случаем, Элсан, уважаемые коллеги, хотел поблагодарить, прежде всего, членов Центральной избирательной комиссии за ту оперативную работу, которую они вот своими приездами здесь у нас проводили. Я хотел выразить слова признательности всем тем, с кем мне приходилось многие годы работать, и э, заверить Центральную избирательную комиссию, что э, вот предстоящая избирательная кампания на территории Саратской области, она у нас достаточно сложная. Э, понятно, главный выбор страны – это выбор президента. В марте у нас освободилось два одномандатных избирательных округа по Государственной Думе, плюс в единый день голосования – на территории области будут замещаться порядка 2300 мандатов. Вот. И я думаю, что новый руководитель избирательной комиссии Саратовской области ну, учтет вот все вот эти вот моменты. Мои коллеги по избирательной комиссии все это тоже учли. И что касается меня лично, то я еще раз хотел выразить слова глубокой признательности аппарату Центральной избирательной комиссии всем членам Центральной избирательной комиссии потому что за ту многолетнюю работу и моя непосредственная работа вот в таком коллективе она достаточно интересна продуктивна, а главное она направлена на выполнение государственных задач и в этой связи я еще раз хотел поблагодарить вас всех, Александр вас лично за то, что вы с пониманием относитесь к тем процессам, которые проходят не только в Саратовской области, но а в остальных регионах, и с учетом тех новелл избирательного законодательства, которые предстоит осуществлять нашим коллегам в других субъектах, я имею в виду, прежде всего, заявительный характер голосования, отмены открепительных. Это было, на самом деле, очень интересно и продуктивно. И еще раз большое спасибо. Да. Спасибо, уважаемый Павел Геннадьевич. Давайте Николай Иванович хочет добавить. Да, пожалуйста. Да, Можно я взял Да, Спасибо. Я хотел бы обратить внимание коллег, всех председателей избирательной комиссии, субъектов Российской Федерации. Мне кажется, мы в ходе этой избирательной кампании, вот на данном примере, перешли в некую иную стадию оценки работы, избирательных комиссий. И появился новый аспект. Для меня он новый на самом деле, может быть, он был раньше, мы достаточно много в ходе вот, последних лет в составе новой ну, последних полутора лет в составе новой избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, работали вместе со, всеми, со всей избирательной системой на то, чтобы не допускать нарушений в, пери... в день голосования до дня голосования, при подсчете голосов. И на самом деле уделяли очень много времени и сил, и финансовых ресурсов на то, чтобы научить всех членов избирательных комиссий, всей, всей, всей нашей достаточно большой системы, и центральной избирательной комиссии, и региональных избирательных комиссий, и территориальных, и участковых. И мне представляется, что вот тот случай, который мы рассматриваем сегодня, говорит о том, что нам многое удалось в этом направлении сделать. Нам многое удалось в этом направлении сделать по одной простой причине, что теперь на входе избирательных кампаний всей нашей избирательной системе нужно быть готовым к тому, чтобы не только не допускать собственных нарушений отступлений закона, но и адекватно реагировать на провокации, которые осуществляют отдельные партии и общественные организации. Провокации, которые осуществляются теперь взамен того, что мы добиваемся, почти добились стерильности избирательной кампании. Теперь стерильность не устраивать, давайте будем устраивать провокации. И в данном случае, конечно, Павел Геннадьевич, человек взрослый и образованный профессионально, должен был на эти провокации профессионально и грамотно и адекватно реагировать. Не удалось. В результате образовался скандал. И этот скандал, конечно, он вот для нашей системы, для всей должен стать поучителен. Потому что так как мы боремся с нарушениями внутри своей системы, ни в одной стране того, такого не происходит. Мы напридумывали такого, что уже сами не знаем, находимся не просто там в стеклянной комнате, а мы еще в каждое окно вставили линзу со стократным увеличением. И теперь этого мало, теперь начинают придумывать провокации партии, которые выйдет на вейца не стоит и ничего на этих выборах добиться не смогли. И общественная организация, которая ничего, кроме того, чтобы уже теперь придумывать того, чего нет, провокации создавать, потом их фиксировать и говорить, вот какие мы плохие. Я бы хотел, чтобы в этой части мы тоже дали достойную оценку тем, кто, работая с нами, примазываясь к нам о на работе, начинает устраивать провокации внутри нашей системы. Спасибо. Да, спасибо, уважаемый Николай Ильич. Я бы хотела сказать, что, уважаемый Павел Геннадьевич, зная вас как человека, честного человека чести, Ваше, ува, ваше решение вызывает глубочайшее уважение. То есть, когда человек это правильно, берет на себя полную ответственность за то, что, скажем, происходит в веренном ему вот, ведомстве на территории всей области. И действительно, я абсолютно я бы хотела поддержать вот тот, то, что сказал Николай Иванович в той части, что Перед нами стоят вызовы сейчас, и будут вызовы совершенного иного порядка. И мы не только должны уметь работать так, как никогда, но еще и отбивать постоянные наезды, атаки, информационные провокации, не только информационные. Работать на опережение, хватать лжецов и провокаторов за руку, тогда, когда это происходит. Благодарить тех, кто помогает нам выявлять всякого рода злоупотребления и, и фальсификации как внутри системы, так и извне попытки извне давить и принуждать наших коллег к тем или иным фальсификациям. Не дай бог. Я очень важно, вот это очень важно, когда. Человек, занимающий высокую должность, не держится за эту должность ценой того, что сваливает все на стрелочников или рядовых исполнителей. Это тоже мой принцип, и ваше решение вызывает у меня большое уважение. Уважаемые коллеги, можем, да, давайте, это тяжелая тема, давайте, можно, не будет. Да, давайте, да, да, пожалуйста, да. Александра вот ситуация, которая сложилась в данном регионе, еще раз подчеркивает, и я уже об этом говорил, что хоть, как минимум на период президентской кампании мы должны усилить информационные блоки в избирательных комиссиях, а именно усилить работу пресс-секретарей, которые при ситуации там пассивно отнеслись и не разоблачили вот это все то, что там творилось мы об этом говорим каждое совещание я своим коллегам советую это делать и надо быть готовым к тому что мы должны научиться очень профессионально грамотно честно корректно и точно работать в информационном пространстве адекватно отражая результаты нашей работы давайте так то есть ну, по-моему, уже все сказано. Давайте больше не будем. Я прошу вас, да, уважаемые коллеги, я прошу вас больше сейчас эту тему закрыть. У нас еще будут поводы все добавившие проблемы обсудить. Павел Геннадьевич, я хочу выразить поблагодарить вас и за ваше решение, и за все те усилия, которые вы предпринимали на, свою, на своем посту ответственном для того, чтобы выборы проходили достойно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Прощаемся, да, спасибо вам, всего доброго. Да, прощаемся мы с Саратовской областью, переходим ко второму вопросу. Я пред...